Я уже отсюда. только Можете вместе спускаться. Я сейчас там открою здесь, чтобы все было вам. как по вы просто без мысли можете находиться и да? от обусловленность уходит. от собственных главных обусловленностей потому что мы сами себя воздвигаем и похоже наше мышление и действие на раба понимаете, одну работу делаешь, другую и бесконечно, в общем форма рабского мышления понимаете, то есть получается мы по отношению к своей свободе сами же себя обусловлены своими мыслями и желаниями а в свободе опыта нарабатываем очень мало вот здесь просто комфортное света, внизу особенно. Выйти из обусловленности, выйти сюда. Там свечка стояла, просто да, не укрепляя. А цвет почему именно? Да, цвет, цвет и он на давление человека никак не ориентирован. Вот красным цветом выкрасишь, вы зайдете у вас... Да, у вас с закрытыми глазами будет поднято давление, даже с закрытыми глазами. Если синим выкрасить, да? Даже с закрытыми глазами вы будете, у вас давление будет пониже. Mm -hmm. Поэтому цвет сделан. Почему я зашла? У меня прям так голова зажалась. Ну, нет проблем. В принципе, трансформация проходит каждый индивидуально в если, если человеку можно от негатива уйти, через собственную, так сказать, он минус на минус сработает. И он выходит свобода. К другому плюс на плюс. Он сильно святой. <с> а он все равно должен от святости освободиться, вы эти свободы. Так что здесь обусловленность не возникает. Но если хотите спросить, что вот эти вот гвоздики, это для того, чтобы здесь там шлах есть пластиковый. И потом вода будет заполнена выше нашей головы, то есть вот до уровня воды надо заполнить. Но нужно кафелем еще отделать стенки и туда через воду будет проходить, сюда. то есть один еще режим работы через воду вода это живая, планета нам все через воду дает информацию и смешивает. мы сейчас и через воздух, вот мы сейчас дышим, да? мы практически друг о друга все знаем понимаете? мы через дыхание уже все вместе перемешивались но это состояние, когда если видишь человек в действительности он говорит, да, мир целостный, мир. а вода живая Воздики это вытащить потом оттуда компрессор и воздух будет выходить через воду он оживляет будет воду и вверху камера еще на самом вершине тоже с водой тоже тассионная вода но в принципе вода от воды вроде бы не отличается но главное, вы тоже не отличаетесь но такая красота, что вы разные сейчас в форме да? а на тонкой вибрации, чем дальше вы будете шивать, тем более вы разные понимаете, до такой степени это удивительно что вы вообще индивидуально никогда не повторяетесь в тонком плане. То есть это вот эта вот красота ваша. Да, вот там. Выше было бы. А, а, как заходить? а, заходить? а заходить. вот через то же, что вы прошли? В купальник. А если ты будешь одна заходить, зачем? Заходи, как хочешь. А как дверь откроется, и А куда она выйдет? Там же была одна муровность. Там муровность. А вы все сами делали? Да. А вот на верхней площадке можно здесь поспать, полежать, так, на верхней площадке. можно подняться? Да, пожалуйста, вот 12 по ступеньках. Только головка не удайтесь, покажет. А Можете без мысли просто побыть. А там хочется я в любом привычке. Нижняя часть. Это не значит. Верхняя часть. Еще другая. Да вы здесь спали. Да. казалось выше Алексей, Алексей, я все хочу вас спросить. Да вот Это внутри еще одна кучу. пирамида для чего? Да вообще-то. Угу. Вот еще даже пирамида еще. Есть. А комаров я сделал вроде бы и. А, вот. от этого. Нет. Я вроде бы от комаров сделал вот эту пирамиду. А, да. вот что, а только... когда поспал в ней, да, я понял, что еще и более осознанно, Вроде бы от комаров сделал. Вот вы спрашиваете, для чего? Я от сделал, а получилось эффект для. Больше для. для большей осознанности. Поэтому конкретно не могу говорить. Делать нет, просто зайдет, и она просто может сидеть, как вот здесь вот, чай, сидишь, да, расслабляешься, свет, вот, вот, вот, возьмите, вот то есть здесь вот, вот, а вот, возникает. И человек просто настраивается, уходит от вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, он совсем себе помогает вернуться к самому себе а в действительности это двойная пирамида вы видите, сюда, треугольник сюда смотрит а тот туда идет, смотрит если этот вниз идет, то за мной моей спиной вверх идет то есть принцип звезды Давида, видите? то есть треугольник а здесь абсолютный кристалл звезды до просто в находитесь в этом кристалле, это двойная пирамида полностью здесь вот так вот, вот потом ну вот, если люди там Затмение смотрит, там солнце или что, то я наоборот здесь отложусь и вообще выхожу, когда уже стемнеет ночь, только воду с собой беру. А в это время происходит интересное состояние сознания, интересные контакты. Очищаешься, просто кто-то затмение смотрит, а здесь такой интересный эффект происходит, потоки. То есть со всех сторон здесь пирамида смотрятся вот Луна оттуда видит пирамиду, отсюда видит, с этого угла видит пирамиду, даже с той стороны Земли, с той стороны, то есть она везде видит пирамиды. вот Луна. То есть вы в тотальной защите находитесь здесь, комфортное состояние для того, чтобы встретиться с вами собой площадью, чего в социуме не позволить. Вам наоборот предлагают многообразие, но не самого себя. что у тебя потоки из будущего нет. Просто рак это ретроспективно назад уводит, чтобы… Понимаешь, у вот человека вытащи вот так вот цветочки, да? Давай, давай, вырастай здесь, он зацветает, да? он зацветет. да? ты корми его, того а нет, будешь отвечать за то, что цветочки засохнут. Вот поэтому рак качественный. Ну, корни, это можно по мастерскую идти, как, как хотите будьте с вами. это вчера цветы привезли а мы с Татошкой гуляли по гораму здесь. я главную записку написал, в карман положил и ушел а люди привезли цветы, и все, смотря, звонят, говорят, там цветы желание быть, к себе вернуться, к своей ценности то поверьте, это я получил полно это состояние. Если вы уходите в великое, то через вождя выхожу. Другого способа помочь самому себе у нас умерение нет. Если я разделение что-то делаю, да, то я в разделении тоже остаюсь. Я... Обмануть нельзя то есть, в этом мире никого То есть ты сам находишься в этом состоянии. Но если вот целостность вы уходите, великое, то я желаю только этого, чтобы вы в целостность выходили и свободы выходили спасибо за что я вам благодарен для создателя не надо сказать спасибо, ну, спасибо. Мы а ну да, на этом уровне но это не просто так это все раздало, раздало а а получается и меры, и гармония все должно соответствовать да, можно конечно только вон там хлор вышел